Проводим лечение уже год, чуть-чуть побольше, может год и месяц. Э, по сравнению с начальным результатом, который у нас был, который сейчас, есть уже эффект, ощутимый значительно. Так, ну, врачи очень-очень хорошие, заботливые, занимаются своим делом, знают, что нужно делать и как профессионалы. Так, сейчас очень все чувствительно в зубах, прикуса не было, уже прикус есть, зубы двигаются, хоть уже и мне третий десяток, <с> вроде как бы все должно быть сложно, но не так уж и сложно оказалось. Но процесс идет, дальше будем смотреть, что будет и как.